Так как все-таки быстро изучить место, в котором тебе сегодня уже вот-вот предстоит выступить? Просто проведи сам собой мини-игру. Задача заключается в том, чтобы найти 30 предметов, ну скажем, на букву «П» в этом зале. Полка, пол, паук <связывая> в углу этого зала. Если ты проведешь эту игру самим собой, ты зал изучишь... Даже лучше, чем те, кто бывает в нем ежедневно. Мало кто из людей замечал этого паука в углу этой аудитории. К слову, это можно применить в процессе своего выступления, пока ты будешь общаться с залом. О том, как это делать, мы еще успеем с тобой поговорить. Это был Азамат Каримов, тренер по ораторскому искусству. Подписывайся на мой канал и смотри мои видео.